И разминочка закончилась, дамы и господа, кармические когти против прекрасный асап и состав кармических когтей это, как несложно догадаться, карма и коготь, ну а прекрасный асап это прекрасный мир и асап, ну будем называть его мир и асап в общем. Такие делишки, карты мираж, и разыгрываться здесь будет, э, я кстати не обратил внимания, сейчас посмотрю, только А, то есть без мидла. То есть тут будет у нас играться столько ямы и ковры. Прекрасный мир даблкил с ножа и выбор стороны за прекрасный осап. Разумеется, они, естественно, как не сумасшедшие, начинают в обороне. Все абсолютно правильно. Так и должно быть. Только это может принести потенциально огромный перевес по итогу первой половины, как вот мы сейчас видели на предыдущем матче. Здесь просто лайфхак, как... Как увеличить свои шансы на победу? Достаточно перейти в оборону после того, как ты выиграл... Э выиграл ножи. Э Коготь подбирает бомбу со своего практически погибшего тиммейта. Карма потерял половину лайфбара и перестрелочку проиграл. Тоже минус от Асапа. Заканчивается патрон нас ножом. Но это нет, это наглость. Наглость я, конечно, понимаю Второе счастье Это было очень жутко <смех> Жутко непонятно, почему Они так долго друг друга пытались убить Но, э, справедливости ради Сильнее оказались все-таки Прекрасные АСАП, хотя Очень сильно могли как бы Проиграться благодаря вот такой вот Стрельбе и зачем-то Поджиму ямы, как бы. ну типа для чего вот Непонятно Uh, вопросик в чатике прилетел Вот the fuck, как без мида, мираж, лол? Uh, на дасте... Dust... Ой, на дасте, господи, прошу прощения На фасткапе, насколько я вообще понимаю, есть uh, две отдельные карты Даст... Uh... Ой, господи Мираж А плюс мидл и мираж онли А И вот сейчас ребята играют в мираж онли А То есть то, что Асап сейчас чекает зачем-то коннектор по сути, неправильно, потому что можно кидать потом жалобу на то, что кто-то ходил в коннектор, и матч признан будет недействительным. Ну, собственно, с экономическим раундом э, прекрасный Асап справились. С экономическим раундом, конечно же, своих соперников. И таким образом э, счет стал 2-0. У Кармы с когтем по-прежнему нет девайсов. Да и откуда же им еще взяться Спасибо большое за подписочку Пономарев Игорь Ну, карма-коготь Карма-коготь, карма уже, кстати, хорошую хаешку Очень поймал 21 хп осталось И здесь хедшот от когтистого Мир, по-прежнему вот Косяк, косячище, мир а Минус-коготь, минус-карма Это 3.0, но Прекрасная сап зря постоянно Чекает коннектор, но ведь у них выбрано Именно only а ну, зачем, типа, чекать мидл, если оттуда никто не должен приходить? Ну, я просто сейчас быстренько открою чатик у них в игре. И чатик у них в игре говорит мне о том, что они не общались на тему «Можно ходить, коннектор или нельзя?» Но, что логично, там никто не должен появляться. Вот сейчас, кстати, Асап хорошо делает то, что в спину не смотрит, и это нужно. Виктор Восточный, большое спасибо за подписку. Размен произошел, мир забрал карму, коготь ответным минусом лишил мира жизни, и асап один на один с коптем Ух ты, ничего себе, коготь На выходе сразу с девайсами реализация бесподобнейшая Там коннектор заблокирован, пройти невозможно, вот, вот А, а зачем они его чекают постоянно? Ну, типа, забавно 2 на 2 мид играется Нет, конкретно в этот раз Играется только яма и ковры Поверьте мне, дорогие друзья На фасткапе Есть две разновидности миража Где мид играется и где мид не играется Вот сейчас выбрана Та часть миража, где мид не играется Асап, минус коготь Карма ответный минус, минус асап И мир 1 на 1 Ну, тут, конечно, 34 хп даже при наличии калаша это слишком мало И прекрасный мир достаточно получает возможность легкий минус сделать А Сапчик не выспался, чекает коннектор зачем-то Ямы и ковры это бред Я согласен, да, это бред Но тут вопрос просто в том, что ребята немножечко не то Не ту карту выбрали Короче, вообще я почитал, там парни между собой э, общались в ходе банпика и Коготь предложил давайте сыграем Даст-2. Ну и как бы никто против не был, но Коготь забыл, что ему нужно карту выбирать. И в момент, когда надо было выбрать Даст или Мираж, он просто протупил. И в результате они автоматически, ну, случайным образом была зачеркнута карта Даст-2. И ребятам пришлось играть Мираж. Вообще они хотели играть Даст. Карма. Героически отвернулся от флешки. Вы видели просто? <смех> Ему флешка залетает за спину, и он вместо того, чтобы просто не поворачиваться на нее, взял и отвернулся, и я слеп. Ну, так бывает. Ладно, 5-1. Как в чатике администрация данного ивента нам сказала, это просто невыспавшиеся ребята. Ну, в принципе, и неудивительно. 1.45. Многие действительно до сих пор еще могли не выспаться. Все-таки сегодня выходной день. У кого-то, может быть, вчера были пьянки-гулянки и так далее Поэтому смотрим, смотрим за сонным контрстрайком Коготь с кармой без девайсов против двух калашей у их соперников Ну, тут полетела, собственно, флешечка, которая, я не знаю, ослепила ли бы кого-нибудь Но выхода не последовало, поэтому, скорее всего, и не ослепила бы Минус от Мира, который уже в аркаду сходить успел. Ну и з -з -з -з -з -з -з. Завершающий минус за Асапом. 6-1. Продолжаем потихонечку разговариваться. Вот я уже как минимум меньше зажевываю слов. Но все равно еще периодически зажевываю. Думаю, к следующей карте все будет уже практически идеально. Ну, а к четвертой и дальше все будет вообще просто шикардосненько. Дигл и непонятно что у когти. Тоже, кстати, дигл. Ну, учитывая, что она залетела не идеально под ноги и карма, ну вот ошибка, ошибка грубейшая. Зачем эти прессинги, зачем постоянно прекрасный осап пушат яму, ковры? Сидите в сайде, ждите, соперник рано или поздно выйдет и вы его так или иначе убьете. К чему вот эта вот рисковая манера проведения обороны... Хорошо, это работает 5 на 5 Но это работает на паблик-серверах, где играет, опять же, большое количество людей Больше 10 Это может быть даже где-то работает 4 на 4 Но это не работает 2 на 2 и 3 на 3, абсолютно нет Здесь численный перевес атаки Его хоть и нету, как бы Но, вот как вы видите, оборона очень сильно дарит этот самый перевес своим оппонентам Постоянными аркадами Что проще? Выходить или принимать? Очевидно, что принимать вот видите, прекрасный мир. Ну, даже почти, ну, как, 45 хп урона получил. Вот карма должен был сейчас умирать, конечно, однозначно, но... Но прекрасный мир! Настолько прекрасен, что пожалел своего соперника и не стал его убивать. Это 6-3. Неожиданно достаточно, но... Блин, ну надо было убивать оппонента, но он просто стоял в этот момент. Я не знаю, что у него там произошло, о чем он в этот момент думал, рассуждал. Может, он там в мобилу решил позалипать чуть-чуть. А, так или иначе, что-то произошло, а он просто мир, я имею в виду. Взял, вышел и не попал. Момент, который может многое перевернуть в ходе этого матча. Не заметил. Не заметил номер два, Не заметил номер три. Карма не видит прыгающего соперника. Вот прям в упор просто. Вот точно не проснулся еще. Но как его прекрасный мир не убил. Ну, боже мой, ну что с миром не так сегодня? Он точно, по-моему, не проснулся. А сам один на один с когтем. И коготь в стиле космодесантника выпрыгивает с ковров и приносит четвертый раунд на блюдечке своему коллективу. Вот вам и поворотец, дамы и господа. Поворотец, заключающийся в том, что сильная страна для прекрасного Асапа, для прекрасного мира и его тиммейта, то бишь, не такая уж и сильная, потому что они не умеют сидеть, а они идут пушить. То есть они не пользуются силой стороны. Ну и в очередной раз размен из ямы 6-5. Сложность вся заключается в чем? В том, что... Нужно просто сесть. Я, конечно, сам понимаю, прекрасно, я тот еще игрок, как бы, когда играл в Counter-Strike. Я не любил играть в обороне, потому что мне не нравилась само, сама идея где-то сидеть и что-то ждать, как бы. Я всегда был приверженцем теории, что нужно искать себе приключения на задницу, да. Ну и находил их постоянно, как бы, сам на себя бесился, сам себе объяснял, что это неправильно, но ничего поделать с этим не мог. Вот прекрасный Асап сейчас находится в той же самой ловушке. Минус от Асапа. Погиб Карма. Ну, может, хотя бы тут уж получится за что-нибудь цепануться. За что-нибудь такое удачное, да? Ой-ой-ой! Бог ты мой! Вот это да! Ай да коготь! Ай да какие красивые фраги ты сейчас отвесил! 6-6! Очень не нетаймингово сейчас не круто сделали, конечно. Прекрасный сап. Я понимаю, они, возможно, хотели там под флешку что-то чекнуть или под хаешку. Но сначала должна залететь граната и только потом заходить игрок обороны. В общем, не разобрались в позиции. Но момент крутой. Коготь, минут прекрасный мир. Вот вам, пожалуйста, очередные плоды очередной аркады. И еще один минус от когти. 7-6 и уже теперь атака вырывается вперед, дорогие друзья. Вот вот весь прикол того, что оборона неправильно играет в обороне Они позволили атакующей команде взять гораздо больше раундов, чем сами Ну как гораздо, ну на один, но больше Больше это, как известно, не меньше Здесь должна оборона выигрывать, как, вот, как мне кажется, где-то ну 10-5 Ну 9-6, хотя бы 9-6, и то это уже, мне кажется, так вот прям слабенько А, вы слышали, да? Мир спрыгнул с балкона, на Е e нажал ха ха Парашютов на фасткапе нет, дорогой мой друг. Асап и карма. Один на один. 40 хп у асапа и нет девайса. 72 хп у кармы и девайс есть. Но карма что-то прям какой-то вообще просто ходит. Как будто потерянный. Точно еще не проснулся. Боже мой. Ну просто посидел, посидел и... Правильно. Правильно. И, в общем, просто хаешкой все закончил. Интересная, интересная ситуация. А 8-6, дорогие друзья. Последний раунд первой половины. Первую половину прекрасный Асап уже проиграли. В этом вся сложность. В том, что, конечно, проиграть такое на такой карте вообще нельзя. Но... Но стараются. Прекрасный Асап стараются, во всяком случае. Асап, выход на чек. Но ну, чекать здесь особо некого, потому что игроки обороны... Не угадывают, соперники вышли из ямы и Коготь, ну, Коготь Мне кажется, это, наверное, из всех четыр... Четырех э, Игроков на данной карте, наверное, самый сильный Игрок, ну, кстати Статистика у него немногим лучше Чем у Асапа, но лучше все-таки, да На один кил больше, на две смерти меньше Но Асап как-то Не вот, прям, не выделяется, так скажем Из толпы, да, а вот Коготь Постоянно остается один в два И постоянно вытаскивает, ну, это типа прям вот Прям совсем говорит о том, что есть все-таки какой-то небольшой дисбаланс. Ну что, пистолеты. Прекрасный АСАП. Ну вот. Давайте, ладно, сейчас досмотрим. Пытается фонариком ослепить своего соперника. И получилось. Соперник ослеп. Лайфхак. Как не покупать флешки, но слепить соперника. Короче, самая большая проблема. Соперник. Соперник. Находящийся в атаке Играет с глоком У него девайс для ближнего боя Зачем вы идете к нему в упор Давая ему тем самым преимущество Стойте дальше от него Юспы на дальней дистанции Выигрывают глоки при прочих равных Ну просто даже за счет Демейдж дилинга Ну теперь конечно Асаб забирает когти И по карме в общем-то информации никакой нет Но найду а здесь вот вопрос времени Минус от прекрасного мира это 9-8 То есть теперь просто придется Ну какое-то время Экономику восстанавливать То есть отдавать какие-то раунды Которые можно было бы типа И не отдавать <как> Кстати дамы и господа хочу напомнить вам Следующая пара у нас Это чикалдырики И возбужденные самки вот возбужденные самки это уже замечательно звучит Я сразу просыпаюсь, когда слышу название <связать> Такой команды Ну а вот Чекалдырики Мне вообще неизвестно, что это за слово такое Ну там есть парочка команд с неизвестными словами Ну ладно <связать> Прекрасный мир и Асап забегают на точку Естественно выигрывают на ней перестрелку За счет наличия автоматов Калашникова И отсутствия девайса у соперника Поэтому 9-9 Дела делище. Появляются девайсы Ну, как сказать девайсы Фамас и Дигл Такие себе, честно, конечно, девайсы Видели мы и получше И видели мы и покруче Но, может быть, хоть как-то так Ой-ой-ой, минус от когтя Ну, Фамас Фамас все-таки опасная штука Главное, грамотно ей уметь пользоваться Да, в общем-то, в, в этом мире И в этой жизни Всем Главное грамотно пользоваться. Но Фамаз в данной ситуации все-таки зарешал. Это 10-9. И кармические когти берут первый, если можно так сказать, девайс на раунд. В общем-то, это, конечно, не совсем девайс на раунд по общепринятым меркам, потому что у кармы, например, девайса не было. Но сейчас он у него есть, поэтому вот теперь это, конечно, уже чуть более полноценный девайс на раунд, чем был. Фомас, кстати говоря, сменили на эмку. Вот тут я считаю, это абсолютно неоправданно. Это трата денег, то есть покупка эмки, которая потенциально, может быть, как бы не сработает. С Фомаса будут стрелять, мне кажется, чуточку круче. Не пускают из ямы выйти прекрасного мира. Ну а САП десантируется точку, забирает первого и нужно забирать второго, а где второй потерял? А второй в дымах сидит. Бомба установлена. Вот это первая бомба, которую удается поставить в матче. 2 на два. Коготь вырубает на Сапа. И... Да ладно, еще и Мира вырубает. Ну, серьезно. Ну, блин, ну он же в позиции находился. Я, конечно, понимаю, что Коготь очень агрессивно двигался. Быстро туда-сюда. То есть, стрейф влево, стрейф вправо. Но... Серьезли? Ну, серьезли они бомбу поставили. Блин, 2 на 2 они бомбу поставили. Ну нет, на самом деле все, конечно, очень хорошо и здорово. Я прошу вспомнить, дорогие друзья, что это игроки с паблика. Это не какие-то профессионалы. Просто обычно, когда я комментирую турниры для каких-то пабликов, начинается... Гора Бугурта, дескать, а че это они такие нубы. Нет, просто это люди, которые играют в Counter-Strike для того, чтобы получать удовольствие, а не для того, чтобы здесь играть, типа там какие-то 5 на 5, какие-то стратегии там, и так далее. Просто для приятного времяпрепровождения со своими друзьями, знакомыми и так далее. То есть, они от игры удовольствия получаются коготь минус прекрасный мир карма добивает асапа это 12-9 посыпались снова прекрасный и его тиммейт асап прекрасный мир вернее и его тиммейт асап или ее непонятно но наверное его а может быть и нет но мир вообще это он поэтому его будем называть он разница в три матч кстати не такая уж и большая но вот... Карми я бы, наверное, посоветовал бы начинать убивать. Все-таки 8 на 15 не сильно круто. Мне кажется, надо набирать. Чуть-чуть, все-таки, поболее. Количество килов одному тиммейту тяжело тащить, хотя. Excellent! Хотя коготи один, как вы видите, достаточно неплохо справляется. Поджим ямы и до свидания. Просто до свидания. Мне тут даже сказать, нечего больше но приятно, что не только Dust 2. Я, честно сказать, делал ставочки на то, что, конечно, в этом вот в первый э, игровой день будет практически только Dust 2 сыгран. Хотя главное не меня, это же Мираж все-таки. Просто я три недели уже комментирую матчи на карте Мираж и Тускан, других просто не вижу. Пару раз видел Инферно, и мне больно уже смотреть на Мираж. Поэтому дасту я рад Но я думал, что будет много даста А вот, в общем-то, по случайности Не удается прекрасному миру отстрелить карму 25 хп остается Ну, вот как бы и все 14.9 ну, шансов с каждым разом, честно сказать, конечно, остается все меньше и меньше. Потому что теперь сильная сторона у кармических когтей, как раз таки. И прекрасному миру вместе с Асапом будет очень сложно, вот прям очень сложно, вообще хоть как-то поменять ход событий. Определенно это может произойти, но за счет чего просто? За счет одной стрельбы не вывезешь, нужны какие-то тактические наработки, нужны какие-то гранаты и прочее. Но... Мне кажется, что не в этот раз, да, типа, ну, два раунда. Думаю, заберу. Минус от Асапа и минус от Когтя. Ну что, Когтистый? Ох ты! Выживший! Один ХП! Achievement unlocked, да, вы и господа. Очередь в лицо, очередь в спину, а он с вертушки сдегла победу все-таки. Выцарапал, вот иначе не скажешь, правда, коготь? 15-9. Матчпоинт. Один раунд. И команда Кармические когти встретится со своими э, соперниками из команды Марго 2 в четвертьфинале. А прекрасная Сап покинул. Но этот один раунд еще нужно забрать. Но хотя начало для игроков обороны, по-моему, максимально приятное. Минус от кармы и от когтя. Вот вам, дамы и господа. Изи Вин ГГ 16-9 кармические когти побеждают в матче 1-8 и выкидывают прекрасный асапс турнира куда подальше. С ними встретимся в четвертьфинале на матче Марго 2 кармические когти. Ну а пока...